В этом видео живая торговля на азиатском, австралийском рынке. Время 7.20 по Москве. Так, смотрим график. Время 7 часов, еще нету 8. .00. То есть открыты только вот биржи азиатская и австралийская. Рекомендовано для торговли по тренду ну что ж погнали переходим на реальный счет на нашем счете 1000 1437 рублей на этом аккаунте у меня депозит 10000 рублей только держу я его в двух местах примерно 10-20 процентов у брокера и на личном кошельке 80 процентов Стратегия Мартин Ставка максимум 1% частями Максимум 4 ступени Коэффициент 2,5 Итак, первая ступень 100 рублей 2 ставки по 50 рублей Возвращаемся на платформу Торгуем мы немного мы Сегодня поторгуем день примерно полчаса Я как раз после пробежки 5 километров по набережной Отличная зарядка Потом немножко на спортивной площадке. И вот сейчас в начале этого дня поторгуем. Итак, выделяем 15 минут на подготовку. В это время мы изучаем высокодоходные активы, строим линии поддержки и сопротивления, анализируем новости. И всегда делаем скриншоты сделок, чтобы потом их анализировать и обязательно разложить по папкам. Самые высокодоходные активы евро-доллар, фунт-доллар, так, по 82%, так, доллар-иена, давайте посмотрим, так, удаляем все предыдущие индикаторы, проверяем график на 30 минут, так, проверяем график на час, за один день так строим линии поддержки сопротивления так и анализируем новости так ну новостного фон фона никакого нету будет только э, новости вот 845 поэтому спокойно анализируем торгуем Пока не вижу хорошего сигнала. Да, здесь был хороший сигнал на понижение, но я его прохлопал. Так, ждем пика, зайдем на понижение. Не поймал. Раз, два. Так, одну точку поймал. не поймал да неудачно вторую точку зашел для этого да мы дробим сделки чтобы риск уменьшить Можно зайти удачно, можно зайти неудачно. Так, готовим скриншот. Так, одна сделочка зашла в плюс. Второй. Так, вторую мы не успеваем. Так, вторая сделочка заходит в плюс, ставим два плюсика, Нет, давайте один, один плюс, сохранить, так, первая сделка, проверяем, первая сделочка заходит в плюс, продолжаем анализ. Заходим на понижение. Раз, два. Так. График стрельнул вверх. Да, одна сделка зашла неудачно. Для этого мы дробим сделки. Чтобы риск потерять а всю ставку уменьшить в два раза. Так, увеличил я тут время на 2 минуты, потому что, да, конечно, опасная там ситуация. Корректируем линию сопротивления. По прогнозу, конечно, должна пойти цена вниз, но она пока идет не в нашу сторону. Готовим скриншот. Так, без сделки заходит в минус. Так, сохраняем. Переходим ко второй ступени. Вторая ступень 260 рублей, две ставки по 130 рублей. И продолжаем анализ. Да, пропустили мы здесь хорошую точку. Отличная, да, точка была бы для входа. Зайдем на повышение. Готовим скриншот. Пока ситуация не в нашу сторону. Так, обе сделки зашли в минус. Так, а вторая сделка зашла в минус. Переходим на учебный счет. И заканчиваем на сегодня торговлю. Так как у нас есть лимит на убыток, сделали два минуса в ряд, уходим с рынка. Надеюсь, это видео было вам полезным. Не забывайте поставить палец вверх, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные для вас э, видео. С вами был Николай Буров. Всем огромного профита. Пока!